Добрый день, дорогие друзья! Рад всех приветствовать на нашем сегодняшнем вебинаре, где я вам расскажу о новом нашем направлении, которое, я уверен, заинтересует очень многих. Прежде всего, я хотел бы обратиться к людям, которые нас сейчас в YouTube смотрят. Напишите плюсики, если слышно хорошо, видно хорошо, и вообще все здорово, запись пошла, скажем так, транслироваться. Ссылочка также есть и на Zoom. То есть, если вы хотите вопросы задать, например, не через чат, то переходите по ссылочке в Zoom и задавайте непосредственно в прямом эфире свои вопросы, чтобы я на них мог ответить. Так, сейчас жду плюсиков от YouTube. Отлично, отлично, хорошо, все. Плюсики вижу, это здорово. Отлично, хорошо. Итак, давайте я тогда вкратце вам расскажу, потому что за эту неделю мне было очень много вопросов. Я как бы всех старался на сегодняшний день отправить, чтобы не рассказывать всем по 20 тысяч раз одно и то же. Лучше один раз объяснить всем, и я думаю, все вопросы отпадут. Ну, давайте ждем еще прям буквально несколько минут, сейчас, я думаю, люди присоединятся к нам, и мы тогда пройдемся по этому. Скажите мне, пожалуйста, давайте еще вот тогда как сделаем. Есть ли здесь присутствующих люди, которые непосредственно занимаются творчеством? Стихи пишите, на каких, ну, там, играете, песни исполняете свои. Есть ли здесь такие люди? Поставьте, ну, я не знаю, давайте единичку напишите, чтобы плюсики идут, что слышно хорошо, а вы поставьте единичку, что да, как бы здесь присутствуют люди, которые пишут стихи, песни, и их исполняют. Так, есть, есть, отлично, отлично, хорошо, все, тогда я вам сейчас объясню, я думаю, информация будет интересна. Я сегодня информацию расскажу и для тех, кто непосредственно э, сам является автором и исполнителем, и для тех, кто э, хотел бы, ну, скажем так, заняться продюсированием творческих людей. Хорошо, очень здорово, что слышно, что видно, все прекрасно. Так, вижу, что люди к нам присоединяются, прям ждем еще буквально две минуточка. Давайте вот еще, чтобы нам познакомиться, из каких вы городов или стран напишите, тоже, чтобы мне понимать, меня интересуют, ну, интересуют все, но на самое ближайшее событие, на самое ближайшее событие меня интересуют сейчас люди, которые находятся в Москве. Ага, Киев, хорошо. Угу, угу, угу. Так, разброс у нас большой. От Киева до Красноярска и Израиля. Хорошо, хорошо. Астана, угу. Астрахань, Вологда, Москва, Днепропетровск. Прекрасно. Хорошо, ладно. Я вам тогда сейчас все расскажу. И я думаю, в принципе, города и даже страны для нас значения иметь не будут. Угу. Перм, Санкт-Петербург. Украина, Сан... хорошо, прекрасно. Угу. Подмосковье. Вот, Подмосковье, я думаю, можно будет добраться до нашего первого такого. Мероприятие Москва. Хорошо. Самарканд. Много у нас. Так, ну, что удивляться? Сообщество наше огромное. И то, что здесь люди с разных городов и стран, я думаю, уже никого не должно удивлять. Итак, пять минут, друзья мои. Я предлагаю начать, чтобы нам долго никого не ждать. В дальнейшем людям можно данный вебинар скидывать. Чтобы они понимали, что вообще нужно. Итак, смотрите. Я вам тогда расскажу основную идею. Вы все прекрасно знаете, что наше сообщество создано с целью объединения людей. Начали мы с образования. Потому что образование – это действительно то, что необходимо и востребовано на сегодняшний день. Огромное количество людей не успевают за изменениями, и им негде получить знания, ну, элементарно современным каким-то профессиям как вы знаете уже почти год ну, меньше года мы прекрасно выполняем справляемся скажем так с данными задачами у нас создана прекрасная платформа для обучения для спикеров для тех кто учится и так далее но кто такой спикер спикер или тренер или учитель как угодно его можно называть это человек который делится своим опытом и делится своими знаниями. Соответственно, на сегодняшний день у нас для спикеров и для тех людей, которые у него учатся, есть все условия. Но наша площадка также позволяет делиться не только знаниями, но и эмоциями. А эмоции это уже все, что связано с творчеством. Соответственно, друзья мои, давайте я вам расскажу, как это будет выглядеть. На сегодняшний день 24 ноября у нас будет первый пробный, первое пробное такое мероприятие, которое я буду проводить. Это будет в Москве, в студии звукозаписи. Мы туда пригласим людей, которые будут исполнять свои песни. Мы туда пригласим людей, которые будут исполнять свои стихотворения. Кто не сможет приехать, вы можете стихотворения прислать мне. Я их от вашего имени буду зачитывать в прямом эфире. То есть это будет выглядеть точно так же, как сейчас у нас проходят вебинары. В расписании будет название события ⁇ Творческий вечер Easy Business да? ⁇ Соответственно, идет прямое включение, люди подключаются, с разных городов и стран включают свои экраны и наслаждаются творчеством разных людей. Более того, сейчас я собираю... Со многих людей стихотворения со многих людей стихотворение, песни возможно. И мы сделаем, запишем первый такой, ну, назовем, назовем его сборник. Сборник стихов. То есть я на студии звукозаписи все стихи озвучу, запишу, мы наложим на них музыку. Да? Если это песни, то опять же мы их озвучим. И будем тестировать уже, как это все будет работать на нашем маркетплейсе. То есть данный сборник, там будет самая минимальная цена, там, не знаю, доллар один, ну, допустим. Для чего? Мы хотим проверить, как это будет работать. В дальнейшем каждый автор, например, есть человек, который пишет стихи, он сможет записать свой сборник своих стихов, выставить на нашем маркетплейсе, и все сообщество, уже этот сборник может продавать, реализовывать. Автор будет получать свой гонорар, люди будут получать красивые стихи от автора. Или, например, скажем так, автор не любит сам читать стихи. Он сможет записать это, например, кто-то продиктует его стихотворение. Мы это все, опять же, красиво оформим. Ну, То есть у нас будут инструкции по оформлению этих сборников. И, соответственно, на нашем, в нашем международном интернет-магазине каждый автор сможет уже свои какие-то произведения реализовывать. Я напомню, что это действительно новое направление, потому что по-хорошему, по-хорошему, смотрите, как все работает. С чем сталкиваются большинство авторов? С тем, что они пишут стихи, и, как правило, все стихи, ну кто кому-то повезло, он где-то, например, публикуется. Кому-то не повезло, он просто делает, скажем так, выставляет свои стихи на каком-то сайте. В чем разница и в чем преимущество ваши стихи, например, песни, музыку, не обязательно это должны быть стихи, это может, могут быть какие-то произведения, кто-то пишет прозой. Я напомню, что у нас уже готов и прописан наш блокчейн. Соответственно, представьте себе если ваши стихотворения будут стопроцентно защищены авторским правом. Это все благодаря блокчейну. То есть все, это ваше. Это позволяет автоматически сразу все, ну, как бы, ваше стихотворение приклеено э, смарт-контрактом к вашему имени. Понимаете? То есть это направление очень перспективное. Более того, представьте себе, сколько молодых исполнителей, диджеев, э, рок-музыкантов, рэп-исполнителей, опять же, ищут возможности, получить доступ к слушателю то что мы сейчас с вами начинаем мы это делаем маленькими шажочками мы это будем делать не спеша потому что но ну, это целое направление у основной команды Easy Business огромное количество задач и скажем вот это развитие творческого направления будет ложиться от. На нас с вами, дорогие друзья. Но я уверен, мы справимся, потому что команда действительно даже в этом направлении уже тоже появляется. Теперь смотрите, какие планы. Это все, я вам сейчас рассказываю планы. Да? Будет то же самое расписание. То же самое расписание. Только в нем мы можем видеть, в нем мы можем видеть уже, например, творческий вечер такого-то писателя. Или творческий вечер такого-то поэта. Все то же самое. Люди смотрят, выставляют свои оценки и рейтинги, и вам, например, захотелось послушать красивые стихи. Вы посмотрели какой-то тренинг, вечером пришли домой, вместо того, чтобы включать зомбо-ящик, вы просто нажимаете на сайт Изибизи и выбираете творческого, например, поэта, который сам читает вам свое произведение. Сам или при хорошем голосом с, с легким музыкальным сопровождением читает, читает вам свои стихи. Ну, согласитесь, это всегда приятнее, чем смотреть дебильные новости по телевизору. Вот, это то направление, которое сейчас мы будем развивать. Теперь более, по, теперь более детально по 24 ноября. 24 ноября метро... Сейчас я вам скажу, какое метро. Забыл просто это метро. Секунду. Сухаревская, по-моему. Да, Сухаревская. Серпуховская. Нет, обманул вас. Метро Серпуховская. Там у моего друга находится студия звукозаписи. Там состоится первый а, такой вот наш творческий вечер. То есть в прямом эфире мы пригласим исполнителей. Мы их будем снимать. Мы подключим к профессиональному оборудованию. То есть все, звук будет хороший. Также там у нас будут поэты, которые в Москве находятся или смогут туда приехать, они смогут зачитать свои стихи. Кто не сможет приехать, кто, например, находится далеко, присылайте мне свои стихотворения, и я буду уже непосредственно называть автора и читать его стихотворение в прямом эфире. Соответственно, до мероприятия, до мероприятия мы, еще раз повторяю, или после, лучше после мероприятия, чтобы все было честно, мы запишем такой вот этот первый весь творческий вечер уже в аудиоформате, наложим музычку, и опять же все сообщество сможет данный сборник уже реализовывать, ну или приобретать для себя. Здесь очень важно понять, друзья мои, что если мы сейчас запускаем творческое направление, то к нам придут ну, много действительно писателей, поэтов и исполнителей. Но нужно понимать, что творческие люди, они занимаются творчеством. И иногда творчеству, творческому человеку сложно самого себя продвигать. Они просто, ну, они не хотят с этим связываться. И здесь получается, ему просто нужно будет прийти к нам в сообщество, но без нашей поддержки ничего не пойдет. То есть просто слушая, как это все делают и как все это привыкли, так не сработает. Нам нужно научиться приучить себя, скажем так, поддерживать авторов, ну, скажем так, приобретая их продукцию. Это будет стоить доллар, один доллар, понимаете, 2 доллара, но тем не менее. То есть если мы приглашаем каких-то поэтов, мы должны это понимать. Тогда у нас сообщество будет развиваться, потому что у нас есть возможность продавать эти сборники. Это действительно, представьте, более 77 тысяч человек начнет одновременно продавать те или иные сборники. К нам будут приходить авторы из разных языков, но опять же, первого проходца будем мы с вами. Вот. Итак, надеюсь, идея понятна. То есть я вам не буду сейчас рассказывать прям все, прям все, все глубины, но вот я вам сейчас рассказал первые шаги, которые мы будем делать. Первое, это 24 ноября будет первый творческий вечер. Далее, от этого творческого вечера люди посмотрят, как он пройдет, и могут, опять же, мне писать, и мы будем договариваться о том, то есть нужны будут обязательно сначала технические требования. То есть это не получится провести дома, просто включив компьютер. Пока такого ну, ну, нельзя будет. То есть если мы подобные творческие вечера будем проводить, то нужно будет определенное оборудование подключать. Это опять же я все буду рассказывать, чтобы у нас прежде всего было качество. То есть мы с вами должны понять один момент. То, что мы начинаем делать, должно быть качественным. У нас процент, который будет оставаться, 40% идет автору. 40% идет людям, которые это продвигают, 20% остается в сообществе. Надеюсь, на вопрос ответил. Давайте так. Все ли понятно? Задавайте вопросы, которые вы хотели бы услышать, и задавайте вопросы, что вам непонятно. Я с удовольствием на все это отвечу. Смотрите, еще мне очень много людей. Так, еще здесь часто я забыл. Нет, зрители не могут Я зрители не смогу туда провести Там очень маленькое помещение Но это студия звукозаписи профессиональная Туда даже если придут 5 исполнителей 5 поэтов, это уже 10 человек Зрителей точно там не будет Говорю, говорю сразу Там нечего делать зрителям Зрители будут смотреть все в онлайне а, так. так Куда писать? Пишите мне в Телеграм. Смотрите, творческие люди должны быть обязательно участниками сообщества. На каком пакете? Ну, смотрите, творческий человек, например, он пишет стихи. Он хочет на нашем сообществе заработать денег. Скажите, он должен быть в нашем сообществе или нет? Ну, как сами думаете. И Естественно, а как ему, как ему система будет начислять денежные средства? А, значит, это будет 24 ноября напишите мне адрес и время я вам скажу то есть я еще раз говорю сейчас на 24 ноября я ищу исполнителей авторов своих песен под акустическую гитару там кстати есть возможность подыграть на барабанах и на бас-гитаре то есть если у вас ну, можно что-то сделать заранее то можете воспользоваться Моим опытом, я барабанщик с семилетним стажем, с удовольствием мы можем сделать даже с вами небольшую программу, чтобы это более красиво, скажем так, бас гитарист там тоже есть. То есть, например, заранее встретимся, за день, например, я думаю, нам всем хватит, чтобы 3-4 песни подготовить в простом, ну, скажем так, простом варианте. Под акустику, немного барабанов и немного бас-гитары. И также на 24 ноября я ищу людей, которые читают свои стихи. То есть мне сейчас нужны, на 24, повторюсь, на 24 мне нужны поэты со своими стихами и музыканты со своими песнями, которые играют под гитару, на акустике. Если есть группа да, интересная, то это будет еще лучше. После 24-го будет еще один брифинг, ну, то есть будет еще подобная встреча. И там уже мы распишем, как могут другие города организовывать подобные уже мероприятия и подключаться к нашему такому большому марафону. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста... Я с Киева. Если э, я пишу на украинском языке, то как тогда перевод будет, или вот как это все будет подаваться? Песни а, песни. Ну, пока получается, пока получается никак. То есть э, сейчас мы вот готовимся к 24-му. После 24-го мы обкатаем этот вариант, и уже дальше вы сможете непосредственно записать свои песни но только это должны быть профессионально записанные песни на студии, а вы подаете заявку в наше сообщество, и мы уже от вашего имени размещаем в наше сообщество вашу песню. Если есть уже студийные записи. Прекрасно, вы тогда просто подаете свои студийные записи, вот. но это будет не раньше, чем декабрь. Хорошо, спасибо. Спасибо. Так, дальше. Это касается авторов-исполнителей своих песен и стихов. Или вообще талантливых исполнителей. Что еще раз? Ну, конечно, авторов-исполнителей своих песен. Зачем нам продавать чужие песни? Это же не караоке у нас, правильно? А в каком городе пройдет? В Москве? А менеджер компании материала очень много. Ну, высылайте, высылайте. Вы можете мне выслать непосредственно свои стихи. Я в прямом эфире, ну, скажем так, прочитаю, мы их запишем и так далее. Но то, что мы будем делать, это такой, ну, скажу вам честно, первый пилотный проект. То есть вы должны это понимать. Что мы сейчас начинаем первые шаги именно по творчеству. Мне многие писали насчет художников. С художниками пока технически сложно. То есть если, например вебинар с поэтами мы можем организовать, то вебинар с художниками, что он там будет делать? Рисовать картину в прямом эфире? Это займет долго, много времени, в час он не уложится. Рассказать про свою картину? Ну, то есть, как бы здесь, пока мы решаем технический вопрос, как только мы решим технический вопрос, я же еще раз говорю, напишите мне, я адрес не буду здесь говорить. Напишите мне, я вам скажу. Опять же, мне нужно, чтобы вы мне прислали свои песни, я их послушаю и потом уже скажу. То есть сейчас, ну как бы, я веду отбор. Я не возьму всех. Я предупреждаю сразу. То есть проводится такой назовем кастинг. Вот и через кастинг уже будем, соответственно, с вами работать. Соответственно, пишите мне в телеграме. У меня телеграм. Вот таким образом. Вот это мой телеграм. Соответственно, пишите мне в Телеграме, пришлите свои песни, вот, и уже дальше я с вами свяжусь, и мы решим, когда, где, куда вы подходите. Но пока через кастинг. То есть, еще раз говорю, мне нужно послушать. Я сам музыкой занимался многое время, и, соответственно, мне это важно. Есть ли еще какие-то вопросы, друзья мои? Потому что, в принципе, основную идею я до вас донес. То есть, сейчас 24 ноября, и дальше, соответственно, уже отталкиваясь от проведенного мероприятия, мы проведем похожие мероприятия в разных городах, но, опять же, организаторы данных мероприятий должны будут со мной связаться, я их всех проинструктирую, что необходимо, какие будут технические требования, как это все реализовать и воплотить, и уже, соответственно, организаторы будут собирать в этих городах уже своих каких-то творческих людей. И дальше мы уже будем работать, назовем так, поэтапно. Пойдет такое мировое турне, назовем это. И отправлять в Телеграм, да. Вы не сказали, обращайтесь к человеку, от которого вы об этом узнали. Ну, хорошо. Обращайтесь к человеку. Только если человек, от которого вы это узнали, знает он всю информацию. Если он знает всю информацию, обращайтесь к нему. Но поверьте, пока больше меня этой информации никто не обладает. Поэтому лучше какие-то вопросы спрашивайте у меня. А к человеку, которого вам это рассказал, обязательно обратитесь, чтобы ну зарегистрироваться в нашем сообществе. Это важно. Так, хорошо. Есть ли еще у вас вопросы какие-то? Друзья мои, если нет вопросов, то, в принципе, основную информацию я вам всем рассказал. То есть это как бы важно. Сейчас нужно вам понять, как вы хотите принимать участие в данном мероприятии. Подумайте, кем вы хотите выступать. То есть здесь открывается два направления. Первое. Можно продюсировать, искать поэтов, искать творческих людей, регистрировать их в наше сообщество организовывать им мероприятия на эти мероприятия опять же можно будет приглашать людей и то есть здесь из этого сделать ну такой хороший бизнес как продюсерский центр соответственно люди люди которые будут выступать которые будут читать стихи читать свои произведения исполнять свою музыку просто представьте себе что вы людям предлагаете если основная идея нашего сообщества звучит следующим образом один раз скажем так, вступая в сообщество и оплачивая туда доступ, ты получаешь пожизненный такой образовательный контент, то когда мы сейчас с вами запустим творческое направление, идея не изменится. Человек один раз может приобрести даже пакет basic, назовем так, билет, и он получает пожизненный доступ ко всем концертам, которые будут проходить на нашей площадке. То есть это можно сделать и таким образом. Писать себе один пожизненный билет ко всем мероприятиям, творческим вечерам, музыкантам, кто пишет стихи и так далее. У артиста ну хотя бы басик. Но опять же просто подумайте, что ну артист, конечно же, будет получать с, с продаж на маркетплейсе, но также артист может и получать с билетов. То есть он может, скажем так, вы на него можете людей от его имени, по его ссылке регистрировать, и он с этого тоже будет получать. Соответственно, бейсит, ну, будет просто меньше получать. Запись этого видео, конечно же, можно показать людям. Естественно, даже нужно. То есть не все, например, сегодня ее смогли посмотреть. Вы можете после того, как наш прямой эфир закончится, ссылочку скинуть многим людям показать рассказать и объяснить как это все будет работать а, да процентовка в среднем такая то есть 40 процентов получает автор 20 сообщество и 40 идет по сети но еще раз говорю сейчас marketplace находится в тестовом режиме и там будет, соответственно, ну, по, по нашему маркетингу с marketplace все приходить. Это вот эти 40% я еще более детально уточню и подробнее вам скажу. Ну да, да, прислать 3-4 э, стиха и песни на кастинг, да, можно так сделать. Ну, если вы не смогли присоединить меня на Телеграм, я что могу сказать? Учитесь присоединять. Я же не могу вас присоединить. Надо присоединиться и написать мне что-то. Так, ну что ж, друзья мои, если больше вопросов нет, то давайте тогда с вами прощаться. Я обозначил э, эту идею. Надеюсь, ответил на все вопросы. А, на 24-е будьте готовы. То есть... 24 ноября. Следите за расписанием нашим. И приглашаю всех на первый э, творческий общий, э, вечер в сообществе бизнес. Я думаю, будет интересно. Мы там оформим все красиво, со свечками, будет такой свет. Будут выходить люди, исполнять свои песни. Мы по тематикам по-разному разобьем. Будет ли группа в Телеграме? А вам что, групп мало, что ли? Миллион групп. Зачем они нужны? Я не любитель миллиона групп, потому что там все равно пишут ерунду всякую. Так, ну что ж, вопросы я вижу, пошли уже однообразные, на которые я, в принципе, ответил. Вот, поэтому давайте тогда прощаемся с вами. 24-го жду всех на творческом вечере, а Остальных остальных жду уже качестве либо исполнителей, либо продюсеров. Давайте уже новую, как бы хорошую специальность получать. Потому что продюсер звучит, конечно, серьезно. Вот. Надеюсь, что всем все понравится. Надеюсь, что вы оцените. И вам понравится, как это все будет выглядеть. Увидимся. Начинаем одно из, одно из новых направлений нашего сообщества. Творчество. Все, друзья мои. Всего вам доброго. До новых встреч. Еще раз. Я много раз уже это все сказал, но тем не менее, увидимся 24-го. Вот не забудьте. Вот постар... Просто попробуем на этот день сделать максимальный промоушен, чтобы на данном мероприятии участвовало огромное количество людей. Просто вот огромное количество людей. Творческий вечер вот всегда красиво проходит. Ну все, друзья мои, давайте прощаться. Пока-пока. Опять же, вопросы можете писать через Telegram. Я Telegram свой оставил. Так, все, Подключаюсь. Видео это можно передавать другим. Вот, это тоже важно. Давайте донесем эту информацию до большего количества людей, которым эта, скажем так, данная тема интересна. Ну все, пока-пока.